И на самом деле да то есть следующие вот смотрите следующие 10 процентов это хорошо выбранная компания всего лишь 10 процентов вашего результата да то есть это 10 процентов то одна десятая часть потому что компания это всего лишь инструмент я надеюсь что вы это понимаете да то есть это молоток благодаря которым вы можете забить гвоздь забить свою цель повесить картинку в своей квартире Напишите, пожалуйста, как вы относитесь к сетевым компаниям. Компания это любовь, one love, да, то есть на всю жизнь, это моя жена, это мой муж, это мой ребенок, либо это просто инструмент достижения ваших целей. То же самое, как многие за самоцель ставят заработок миллионов. Хотя деньги это средства достижения тоже целей. Если мы будем гнаться чисто конкретно за цифрой в деньгах, мы никогда эту цифру не заработаем, потому что очень важно понимать, что ты благодаря этим деньгам реализуешь и что ты купишь на эти деньги.